Так, так, Манон, держи головку сыра, сыром. Кушай, не обляпайся. Мы Ёшка сегодня лад. будем на сыре сидеть, кушай. Кусочек Дом? сыра, да, если не хочу кушать. что? Ой. Незнакомцы! Адриан, незваный гость! Ты, ты вообще кто такой? Незваный гость Адриан! Вот! Да! Ты незваный гость! Когда ты из своего брата возле успел переодеться в какого-то бомжа с моего Ты себя ты видел? Ты видел? Не... Ну... Что лицо, ты что же? Ты видишь? Ты видел, не буду Что? Говорить, что. Но... Так ты Видел тут наглый его. обзываешься, ты офидел. Ты вообще кто такой? Чего ты похож почему на ты? Олега? Да, уже, уже у тебя... Ну я Олег. Ой, все, уже и друзей своих не узнает. Так, да. так ты Олег ты другой. Иди отсюда. Ай, я тебя вообще в первый раз вижу, молодой да. человек. Да, так, да подожди, я сейчас тебя удочкой туплю. Так, подожди, стой. Ты вообще кто такой? И каз... Олег. Олег, и попал. как ты сюда пришел? Как ты попал? А не знаю, я шел-шел-шел в другом городе. Вообще шел такой хороший, там еще есть магазин Украина. Такой шел-шел-шел, такой бах и тут оказался. Я хотела пойти купить Подобные действия называются шизофрения. Я хотела пойти себе купить дорог в магазине Украина. Шел-шел-шел и тут проснулся. Ну так все, тебе грохнули. Где сырок? Где сырок мой, который я себе купил? Грохать, я так я сырок? На, я, держи срок. Кусочек сыра. Это не сырок. Так, слушай меня, ты сырок. За мной иди. Да, так, она. так, за мной не ходить. ладно. Ой, я волшебную коробочку потерял. Погодите. Так, сырок пошли. Странные тебя. Срок. Не ну ладно, пойду дома. Так. Почему? Ты был Где? в магазине Украина. Это мы давным-давно не были там. И вообще... Погоди. Уничтожено. Вообще, ты чё врешь? А? А? Вот сегодня со мной, мы с тобой сегодня ходили в магазин «Украина». Ваше измерение Погоди. уничтожено. А... Из другого измерения. Не, мое, уничтожено... мое измерение было уничтожено. Вот потом какие-то балбесы пришли из других измерений а то починили его. А-а-а, да, я тоже об этом знаю. Погоди, вот. а, а где моя шкатулка? У тебя тут нет, не может быть шкатулки. В смысле, не может быть? Да, потому что это другое измерение. из измерения в измерение. Только у того измерения остается то измерение. А, а а я свою шкатулку дома оставила. Тупой. Смысле, погоди, я в другом измерении нахожусь? Да. Как ты здесь оказался? Это я у тебя должен спросить. У меня чуть-чуть вещи остались тут. А, -а, -а мне вообще можно доверять, а? Конечно, нет. Ты что? Я тебя сейчас убью тут. Как раз в уголок забился. То есть отрежу твою голову и повешу на двери своей. У пекарни повешу, скажу. Вот экземпляр да, из, из, осталось, из э, э, другого измерения. Отрежу ноги, руки. Твой маленький, некрасивый и остался... голову. Не понял. А. Что это за браслетик? Это... До свидания. Куда пот... свалил по тихой грусти? Я пигни. А у тебя откуда талисман? Потому что есть у меня Пусть... талисман. А в этом измерении ты тоже человек с красными пятами? Да. Ясно. Погоди. Ну, я думал, когда в измерении путешествуешь, вещи пропадают. У тебя должны были пропасть, но не у меня. Не пропали, тихо-тихо, сюда идут кто-то. И что? Мы здесь общаемся. Потиха, и стоит жить. две свиньи. Зашли сюда на а, Олег, отряд, и стоит тут две свиньи розовый. У меня еще с тобой есть талисман кота, и талисман погреб. Кто оливок выпустил? Тут оливка Лизка. и огурец гуляют. Так я ничего не понял, как я здесь оказался. Короче, не знаю, как а... ты здесь оказался, тебе надо как-то домой отправить. У вас есть какой-то там талисман паука вроде... Да, он забрал, его забрали, его вроде бы... Или сломали, его у Феликса, или у Олега, либо у кого-то, я вообще не помню, где он... Ладно, здесь мне стоит вести себя как простой человек. Но... Привет. Привет. Получай поголовки, получай Ну, все забыл спать. Так, так пойдем быстрее. <смех> У меня амнезия. Да. Пошли быстрее. По тихой грусти сматываемся. Так, прыгай сюда. Дейзи, перестань ликовать. Дейзи, с локтя выруби. Так. Так. <смех> вот, помню, это, это, вот твоя копия из другого измерения, она говорила, Дейзи, насало. Сам ты насал, и я тебя насал проблизит. У меня есть еще один талисман, поэтому я, скорее всего, у вас нету котика? Да. У нас котика. Да. Коты там на улице бегают, какие-то там. Ну, уличные. Ну, вот, я буду вот, вот, вот мой вот, мой ручный кот когти. Ты вообще это где-то трансформируйся. Никто не должен видеть тебя, Ох. талисмана, потому что это ты все нарушишь. Тут нельзя. Ничего я не нарушу. Если люди будут думать, что я из вашего измерения, то тогда они Они все пряты. знают то, что... А, ну они не знают, кто такой Ладно, тебе повезло, то, что я такой добрый. Да, будто вот я буду вот тебя разрешение спросить. Слышь, ты. Прячемся. Ну прячь. Так, слушай меня. Я Андрей из другого измерения. Какой то Андрей. Ну так Олег уже у вас есть. Ну всё, ты, тебя будет звать Юра Слайс. Хорошо, Юра Слайс. Я буду Юра Слайса. Юра Слайс, пойдем за мной. Твой брат, а если что, а говорит, а что ты Олег. У, у твоего а твоего а брата ты? зовут Олег, а ты Юра Слайс. Хорошо, я Юра Слайс, а моего брата зовут Олег. Юра Слайс. Познакомься, а это Юра Слайс. Я Юра, Юра Слайс, Слайс. А у меня вот брат, если его зовут Олег. Нет, а я Адриан! Адриан. Там Олег а живет. Ой, кого уже, фейк. Походу, фейк. Шизоф... Так, не фейк. бей его, Манон. Откуда фейк. у тебя фейк. кость? Манон, реально, ты где кость взяла? У человека фейк. вырвала на улице. Где твой отец? Юра Слайс, иди фейк. сюда, у куда ты живу. Юра слайс, ты где? Ты, ты, ты, ты, ты, Юра слайс! Ты я ему куда? еще по поглад... голосу. Так не он лезь, я до Юра Слайс. Юра Слайс, -слай? что будем делать? Юра Слайс, -слай, -слай, слай, могу... иди сюда! Юра Слайс, -слай, ты... ты вообще откуда здесь пройдешь? Я тебя сейчас согрел лопатой. Юра Только догоню. Как -то... Юра, Юра, Юра Слайс, стой. Юра -слай, Юра -слай, и... Поверьте, я проснулся в этом городе, и за мной бегут какие-то шизофреники. Мне стоять. А Слышь, как ты шизофреник, сюда иди. Тебе сейчас Юра Слайс греет. Я тебя грею. Да стой! Ты недоумак! полупьяный. Отряда, да куда я ты я пошел? Угу. Ожи... Ожи... Ожидай его. Жди его. Я не вижу, отряда, где он будет. Вот вот? Да, лети за ним. Ну ты че пока Где он? А, куда ты делать? Кусочек сыра. Где? Может, он где-то? А! Не... Юра Слайс! Стой! Юра Слайс, Юра Слайс, стой, попал, я тебе Юра говорю. Слайз. Я знаю ты все. Слайз. Я знаю, Ой, да, я Ну офигеть, блин. Теперь два бомба. Куда это чубакабра побежал? Ты болотная. Чудовище. Иди этот Юра Слайс. Юра Слайс. Трикс. Давай вопрос. Юра Слайс. Он Что? на эльфевой башне. Не знаю, где Юра Слайс. Он на эльфевой башне. Да, мне кажется. Вон, а нет, это Мартышкин. Юра Слайс. Надо поговорить. Юра Слайс. Чупака, брат. Или... Там Олег пришел. Чекила, ежедневная проверка города. Чикила, что, иди Господи? сюда. Всем здорова. Саме я Чикила. Я да, Со мной сегодня... Всё, Юра Слайс. Олег. Он по камерам. А, в Адриан. Люди на непонятных языках. Адриан надо, мне мама? кажется, что мы откуда-то упали. Сматки. Где он? Я его не вижу. Гнома. Где он? Он куда ушел. Он Здравствуйте, молодые люди. с вами. О, привет. Че ты, ты, ты меня пьешь? У вас что-нибудь случилось, мистер Лиса? Угу. Нет, ничего не случилось. Так, а, это у вас такой новый костюм, что до голове. Итак, мы... и, Че так, и... Так, этот наркоман опять за мной бежит. Так, ааа, пишет. Ну, ладно, буду дома. Сам припьется, когда надо будет. Так, протестим. Ну, ладно, может быть, у него получится что-то разум. Он за мной опять будет сейчас бежать. Ну-ка, Юра, ка стоять! Ой, Юра Слайс. Так, во-первых, куфига ты от меня бегаешь? Слушай, я не знаю, где я нахожусь, вдруг ты какой-то бражник, который хочет рассознать, где шкатулка прячется. И Конечно. Так, ну угу. Да, я бражник, иди сюда. Я заберу твой талисман. <г gla> uh -huh. Так, все, хватит, мне достали. Да? Эти догонялки. Либо ты сейчас стоишь, либо я тебя ударю веномом. Ну все. Твою лично спалили. А, погоди, у меня же есть сила дар. Иди сюда дарить тебе амнезию. Так, слушай, ты меня сюда. Пойдем поговорим в почту. Я говорю в почту, потом банник все исправь. Какой он всегда лежит шкатулки? Какой ты тут? Я тебя сейчас скрию. Шел. Нету лисы. Быстро в почту зашел. Мне не поделить, так, народ, слушай меня сюда. Дарит, Мы заходим... Я не знаю, как тебе вернуть. Мы заходим в портал Здрасте. к Банникс. Банникс тебя. Кролика, Смотри, подарит... он измерит... Ну-ка, вышли туда. И вообще, отсюда. что подслушивайте. За... Так, тебе... так все, пойдем поговорим с тобой Иди. сюда. Ты где? Заходи. Так сюда пойдем. Смотри, баникс, откройте портал. И баникс, откройте портал. Ты пойдешь, зайдешь. Она найдет, где сейчас активируется Давай, портал. Ты зайдешь, прыгнешь и окажешься в измерении своем. А, да, хорошо сейчас. Изи, перестань ликовать. Так, мы друг друга когти. Сейчас мне тут надо. В свой чудо карман заглянуть так вот так все плаг где когти вы что -то... а тут кто-то ломает ну колеса. Погоди. так мы сейчас лицо греем тряпкой я ее оболью с ливнями своими водой надо так. Вот, так вот мой дорогой друг привет. так у меня он такой же есть так, ты что там дум... погоди нора ну все поголовец а амлодора майная все я сейчас тебе зонтик в одно место и что я сейчас тебе зонтик в одно место за огромный заяц помогите огромный заяц так Банник, сиди сюда я смешно огромный кролик баникс Иди в портал, открой, используй нару и найди, где активированный портал. Там добрых найди, самое главное. И тебя перенесут, и все. Все, давай. Удачи. Где мистер Бак? Мистер Бака отпуск. Все, до свидания. Ой. Ой. Ой. Ой. Не тот человек зашел. Освободи его. У меня все по тихой густе случилось. Что у тебя случилось? Как так пришла быстр? Ешь дала. Ну, Я, Я нашел такого человека, он мне зонтиком бабушке постучал и все. Тупо стучал, Что смело. Я не знаю, какой-то сумасшедший зеленый дед. Он взял вот так вот. вот начал как мне быстро по вот, бить бить зонтиком. Бить зонтиком. Я Ой, какой дед? Какой зеленый? Я не знаю, кто такой зеленый. Он зеленый обман. зеленый, у него такие светлые волосы. Так зеленый дед пошел. Новый, новый, супер новый план. Давай без твоих планов. Я просто подожду, когда вы найдете талисман, там, паучка. Нет, ты есть. тут не останешься. Почему? Хотя у меня есть идея. Можно остаться. Всё к вам. Только выме я. выметились отсюда. Кто я. хочет я. Дорогу, я могу отправить бесплатно. Это бесплатная дорога, да, да. Я вот это... Я, я не хочу вот это по будущему вот это... Так, Бодник, слушай я. меня. Я попробую сейчас кое-что объединить используя талис... объединю талисман Мистер вага и пигелы использую дар и я могу пожелать себе чего-нибудь но на время не меня пожелать, чтоб я домой дополнительные силы я могу например скопировать талисман Ой, знаешь, а под, ты чтобы ты мне дел? подарили талисман этого э, паука. Ты, знаешь, ты, его, ты его используешь. Используешь. Дополнительная нет, нет, сила. Фроны, Это дополнительная сила. Я могу пожелать Тут тебе все, что хочу. Мне от них все, до свидания, крат, а. Кого? К... Какая она, к, да, да. к... нору? Да, <свист> он так. Мне придётся находить Пошел. этого углуба. На Только есть... он упал. Тики. Где Они, как, они, они какие-то когти. Так, чудо-карман. И тут мы достанем... И, mm -hmm. один так, лукас. Лукас. сейчас я приду. Пока ждите здесь. Лукас. А, поймайте этого, не дошли. Ну, аф... ну, поняли, кого есть... поймать. Так, неизвестно, что они меня хотят. За мной не ходить, дракон. Кстати, надо... Тут так, он доход... буду готова, если что, парализов... там. Да я Может быть, я тут возьму, поучусь немного. Лапагетта. Жала! Кого жала? Я взрослый носитель, я могу. Жала, я сказал. И отсюда А, я сказ забыл сказать, вода потьётся на дракона. Э, Может, наньется. ты не попал в Веном. А вот я, вот, смотри, вот его, может, раз, это ладно. дефект, когда ты попадаешь. То, что нельзя из измерения. Да, не, mm -hmm. из... может в нашем измерении твои силы как-то криво работают. Просто задержка маленькая. А, так, ты, ну, это дефект. Вдруг ты Вдруг ты какой-то этот стромный, подозрительный. Так, ты тоже не подходи ко мне, жала. Вот у меня пленомам разговаривает. но видимо, реально отстает он, отстает он. Я нам уже прошу отвали от меня. Стой, индюки. Про так, тебя. Стой, сейчас тебя. Чё? Правила, тебе леса идти? не доверять никому. Какое правило веса Излису, что ли? Не доверять никому. Он излису. Так, дар. Так, подарим его самому себе. Где, как, где? Талисман спайдер ну, у меня есть пока, ровно пока. на пять минут. Мистер Бак, у нас же а есть. Мистер, бей. Бей. мистер Бак, у меня вопрос, откуда у него талисманы? Он из другого измерения. Кстати, москва. Так, не всего лишь он надо будет ударить его да, этим браслетиком. Это то же самое, что и Слушай, надо вот это его переполохом, чтобы у него в этот способности не работали. А потом, возможно, парализовать, но пчелки у нас нету. Где он? Ищите его. Дракон ветра используй. мне Найдите его. И теперь я мульти Я им не доверяю. Они отправят меня в какое-то царство Аааа... эти пять минут. А. Я... кажется, mm. он где-то вон... ...вот тут, где-то где тоже. Я Это его не вижу. Кто-нибудь из вас умеет... Кто-нибудь из вас в Ванга? Может нагадать, где он? Я а думаю, что он где-то в, в этом доме. Сейчас я, надо наверх подняться. Mm, может используем калки? Ой, ну да. а что ты раньше не, не сказала то, что. Ну а мы тут ищем пользовать? Да, что мы тут ищем просто можно было калки. Так, делать. девочка, жала. А? Девочка стоять. Обезьяна, давай Обезьяна готов, переполох. А да, готов, и надо еще вот это. О, повернись. Дракон. Дракон. Дракон, ты, туда, там, ты где? Где, где он? Там? Вот он! Где, где он? Он, он где-то тут был. Он стал невидимым? Непонятно. Он стал невидимым, я его тоже... А, вот вы. Он исчез. Я точно но его отчетливо закончится. видел, но потом он резко испарился. Я, кажется, меня не всего лишь так, я уже настроил браслет, мне его надо... Ударить и отправить в измерение, но я его не вижу. брат, ты давай выходи один на один. Ну чупакабра, это... Готовься, реально переболох. Я прям испугался, я дракона в воздуху использовал. У меня три минуты осталось, а ты поскорее. пора урожай. Манон... что ты там делала? Ну, не знаю, может он считает нас опасными. Я увидел, кто получил. Садик, садик. Садик! Он меня раздавал. Он? Он, он меня стукнул. Себя, он, он, он, а меня... Меня ст... он меня стукнул. У него тарисман лошади. У него тарисман лошади. Вот почему он исчезает. Нет. У него тарисман лошади еще был. Тарисман мыши потеки. Надо за ним. Вон он. Обезьяна за нами. Обезьяна, твой переполох поможет нам все помочь. Чего? Не надо переполох. Может, мистер Бак вот это. А, а, послай, я назад. В поле, в разделитесь. Uh, проли... нора. Я тебя уже ударил и через минут, через пять минут. Всё, я тут, а. я ударил тебя на. ударил Ударил. Ударил. Я тебя не в прошлый раз ударил, а вернуть? У да. нас есть защита Нет, от нор. это, это защищает. Это, вот, У нас это, есть Баникс. Это, это, это... Я, я... Кролик. Кролик. Так, я... Закрыть норы. Так. Так я Ты не можешь открывать в этом измерении. Ладно, тебе еще нужно найти меня. С помощью калки я тебя найду. Да, я раз... и Эфель, башня пропадет. С помощью я калки я тебя раз. найду. И мистер Бак а... все исправит. Пла... Так злодея не было. Как он исправ... использует чудеса? Мистер Бак, это нету. Нужно сражаться с конкретным злодеем. Нет, не с конкретным злодеем. В любом случае, я... Мистер Бак все исправит. Ты не ученый. Ты не Ну, я промолчал, но ладно. Слушай, а как в веке моя... Подождите, если я научусь выдавать, типа, свою секретную силу, то у меня по получится ускорить вас как-то, типа, под драконом ветром. Нет, правда. Ну ладно, я, я, я, я применю. Я... Скоро применю. ты исчезнешь. Нет. Ровно. А, да. Ровно через. Так, с -с -с супер сумочка. Два. Да. Сас, отматывай отматывай время. Никуда, время. Один. Пора исчезать. Да. Давай ладно, что-нибудь еще не случилось. Всё, ну сейчас, теперь остается только исправить все чудесным мистром багом. А тебя ж надо разоединить. Так. Рассоединяемся, как, Рассоединяемся... Как? Дейзи Флаф. Ох, так, прячем. Прячься, Тики. Ой, прячься. Прячься. Тики. Тики, давай. А ты понимал, что супер шанс используется, типа, когда ты нанёс, типа, что-то... Я... Пер... Меня сейчас перенесётся. Меня перенесут в прошлое, А я исправлю всё в тот момент. Интересно. Целых здесь. Бы... Боже, есть. где я? У меня уже есть. Я где-то в небе. Баник! Баникс! Куда она меня отправила? Боже мой. Вроде бы всё исправила. Где я? Circle. Так, в... ребята, вы где? А, О, боже, как снег в мае упал! Какого фига ты здесь делаешь? Не понял, какого фига ты здесь делаешь? Что? М -м -м. Ну рот отклеить! У меня столько денег нету. Как он года. здесь оказался? Мне рот пока исправляла все. Как она тебе могла рот завязать? Красиво у неё. Так какого фига ты вообще здесь делаешь? Мы от тебя избавились. Мы эти избавились, ку кукафик где здесь оказался. Меня уже настолько все ненавидят, что уже все избавляются от меня. Не понял. Mm -hmm. Подожди, Олег, это ты или это не ты? Mm -hmm. Олег, я... Не из другого измерения. Mm -hmm в других сберения. Так, а почему у тебя одежда такая, вроде бы... О боже. Это у меня глюки. Так, мне надо сегодня побиться головой. <смех> <смех> Баник все исправит. Сейчас я ей позвоню. Баник исправит, там Олегу рот зашила. А, Помоги да, все, давай. О, О наконец-то ничего О, нет, раз, два, три... Я ничего не могу более говорить, кретин, ты что вообще? Я на тебя сейчас в суд подам. Ты знаешь, кто? Так ты все, знаешь, я пойду. Я да я тебя вообще. Ты, кто ты такой вообще? Я сейчас тебя в космос отправлю. Знаешь, я... что моя, я... тетя? моя тетя Маджестия? Моя, э, моя мама миллиардерша. А моя тетя Маджести, она богатит твоей мамы в 10 раз. У меня мама, ой, у меня папа богач. Да-да, у тебя папа алкоголь. Тебе сюда нельзя заходить, mm -hmm. что ты в чужие дома врываешься? Я, я обычный ребенок у которого обычно родители. держи книжку. Альберт. Нет. Это что за Чупакабра? Почитай <свят> книжку. Так, я буду... это мой инфект, ты. Это Эй, мой ты, жук. Что? Что, пожалуйста, скажешь? Какой как жук? я тебя ну, ты выглядишь как-то А, вот жук. Уже уметь надо. Ползет. Да, Где жук? Да там полз. Под стене. Пойдем, Нет, все, я буду спать. Где гости? Лиса. Лиса. Лиса. Все, я буду спать.